Добрый день. Вашему вниманию хотим предоставить проект системы вентиляции, кондиционирования и парового увлажнения приточного воздуха в формате квартиры. Объект находится в жилом районе Новопечерские улыбки. По заданию от заказчика нам была поставлена задача реализовать механическую приточно-вытяжную вентиляцию с увлажнением приточного воздуха, а также систему комбинированного кондиционирования. Жилые зоны обслуживаются канальными кондиционерами, некоторые технические зоны, испомогательные вспомогательные настенными кондиционерами. Система вентиляции реализована на базе оборудования шведской компании Systemair с высокоэффективным рекуператором модель Safe VTC 300. Забор-выброс воздуха осуществлен с фасадной стены. Из-за ограниченных возможностей по выходу решеток заборы-выброс сделаны друг на другом с разносом 3 метра по вертикали. Воздуховоды проходят подшивной зоне потолка. Оборудование смонтировано в техническом помещении кладовой, она же серверная. Установка вертикального исполнения, все коммуникации, шумоглушители, привода, заслонки смонтированы над ней. Вся разводка воздуховодов по квартире проведена в подшивной зоне потолка. Система вентиляции объединена в точках воздухораспределения с решетками системы канального кондиционирования. Визуально это выглядит как одна цельная решетка. Рядом с приточно-вытяжной установкой в смежном помещении установлен парогенератор с подключением водопроводной воды и отводом канализации. Парораспределительный шланг подключен в общий коллекторный воздуховод приточного воздуха с установленными всеми необходимыми контрольными и регулирующими датчиками. Система кондиционирования. В квартире использовано 8 внутренних блоков кондиционирования. Все это завязано на три наружных блока. Здесь присутствует сплит-система, обслуживающая помещение серверной. Э -э, наружный блок этой системы укомплектован зимним комплектом для круглогодичной работы на охлаждении. Остальные две системы – это мультисистемы Daikin. Э -э, два наружных блока – 5MXS 90, 3MXS 52. Канальное кондиционирование обслуживает помещение гостиной спальни и холла. Также по требованию заказчика было требование в зоне кабинета на балконе установить дополнительный канальный внутренний блок. Помещение гостевой спальни спортзал серверная постирочная обслуживается настенными внутренними блоками. В каждой системе предусмотрено подключение к системе Умный дом. То есть конкретно в не установлены специальные платы, позволяющие подключаться к системе умный дом. Система вентиляции System Air имеет на борту выход под подключение Бас. Вентиляторы вытяжные майка в санузлах напрямую будут подключаться к этой системе с индивидуальным управлением и программированием.